Готовка лунки для, выров... для вылова рыбы. Надо вот обколоть молодой лед, убрать его звезьгой. Сейчас будем смотреть, что там у нас появилось. Плавает ли там что-то? Вот, друзья, если видно, я вижу очень хорошо. Не знаю, как передаст ли видео, но вон они плавают на дне. Сейчас мы их с очком достанем. Давай Что нам принесли сети сети нам принесли вот такую рыбу. нам нужна рыба определенного размера не доставая на лед да. сортируем в воде нам нужны небольшие пойдет пойдет пойдет сортировка по размеру она обязательна. у нас здесь встречаются рыбы разных размеров в общем а нам нужно определенные нам нужна рыба вот чуть более двух килограмм сейчас где-то два с половиной три килограмма максимум ведь зим зимний вылов он несколько проблематичен вот есть такой какой-то коротышка попался. Карасик. Карасик. Вот такая вот рыба прикольная. Называется она русский осетр». Ей уже четыре года. Вес этой рыбы. Вот это мелкие экземпляры. Вес где-то примерно 250-270. Нужен еще один, что нам принесла дивга. Дивга нам принесла. Это крупный. Это. Это пойдет Отлично. Еще один, еще один нам нужен. Нам нужно пять. Друзья, входящий звонок. <Sim> Спасибо. Я его выключил этот входящий звонок В кино продолжаем ну, продолжаем Ну всякие бывают рыбки но так. смотри азамат не нырни туда вон они подплывают с другой стороны атакуют смотри Да, вода прозрачная зимой, здорово. Рыба медлительная, можно ее выбирать, и ловить. Это крупный, крупный, крупный. Он нам не нужен, пускаем его, пускаем с миром, пусть плывет. Нам нужен помельче, помельче нужен. Да, здесь приходится ждать, чтобы они подплыли, конечно, сейчас особо не разгонишься потому что не видно рыбу нет пусто, пусто. надо дать немножко отдохнуть и замат чтобы она подошла видимо вот оставь оставь сачок и не шебурши сейчас она подойдет и мы ее поймаем обязательно а он уже подошел внизу вон он может брать его кстати вот он вот он и идет вот он да большой он еще один там он второй как раз то что нам надо долго себя не заставила ждать поклевка потом красавчик заказ выполнен рыбка поймана на этом друзья видео заканчиваю Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Рассказывайте о нас своим друзьям И конечно же заходите на наш сайт И заказывайте вкусную Ачуевскую с распахом Хорошего вам настроения И хорошего дня Пока